Привет, мужики! С этим коронавирусом, с этой полной жопой, у всех полная жопа. Все сидят дома, магазины все закрыты, все что от металла осталось. И то это я набрал со скупки, когда до коронавируса. Тоже бывает надо мелкие уголочки или еще что-нибудь. В общем, пока работа встала. Ну как встала? Есть детали вот на этот трактор. Мы его доделаем. Стапель сюда перевезли, ну, запчасти перенесли в ту часть комнаты, а, начали изготавливать. Ну, получается отрезной станок, который я сделал на втором канале выкладывал. На скорую руку все пилит, все нормально. Такие из винтового домкрата сделали прижимные тисочки. Трехметровые хлосты я обычно привожу. Вот такой столик сделали, уложил, отпилил и сразу просверлил. Все запитали, все сделали. Вот вчера раскидывал от того щитка свой щиток, как бы, ну он открытый. Как говорится, временно все. Все сверла, все коронки в одном месте. Вот делали столик. Сделал столик для наждака. И все пока вот сильных таких прогрессов нету что полная жопа все закрыты сейчас я хорошо выловил хозяина магазина строительного и чуть-чуть отоварились кругов до 125 кругов 50 штук и трехсотые круги пару штук как бы чуть-чуть стеллаж раскидали еще как бы а металл покупать негде Вчера еще созванился с Башкирии, там заказал 7 комплектов рулевых. Это 7 комплектов рулевых рейек. И 7 рулевых колонок с рулями. Вот одна рейка у меня есть, окушечная Вот она. И есть рулевая колонка. Вот она. Ну и руль где-то у меня лежит. А, вот он, руль. Вот он, руль здесь на столе еще не прибирали короче 8 комплектов рулевых есть на 8 тракторов а толку металла то нет и негде его взять металл то негде взять по мостам у меня три моста два моста разрезанных на один трактор редуктора он есть есть один не разрезанный к нему пары нету ну, как пары нет а нет есть два моста вот они лежат полуося 4 штуки вон чулки лежат В принципе на два трактора мосты есть нету ли... с листового металла негде взять и швеллера негде взять вот сейчас в принципе загвоздка в этом стала, что <coughs> нигде ничего не возьмешь даже какие-то скупки все закрыто реально мы-то ездим на работу в принципе скулупаемся по чуть-чуть а так негде ничего взять все люди стоят организации по практически все закрыты в общем пока <laughs> ничего интересного даже люди пишут по поводу заказов как заказать а как заказать если каникулы продлили до конца апреля а я поговариваю, что и хотят продлить до июня. Ну все, на два месяца мы, блядь, без материала. Реально без материала. Другие люди вообще сидят, ни заработков, ничего нету. Ну, как говорится, те же самые проблемы, как у всех. Временно встаем из-за того, что нет материала. Также даже сейчас один трактор Вот это надо доделывать Мы его доделаем, в принципе И все, потом мы встанем Потому что нет швеллеров Тут на базе валяется металл Но это профтруба А, вот есть Ну, у меня еще одна рама есть, в принципе Изготовим, попробуем Второй трактор как-то В общем, два трактора мы, наверное, Скомплектуем все-таки А на остальные нет материала Так что мы Воткнулись. Ну все, в принципе, такое коротенькое видео. Можно сказать, ни о чем. Что Чё делаем, одновременно ничего не делаем. Получается так. Ладно, мужики. Хлебанем чаю и будем колупаться дальше. Всем пока.